Всем приветствую, Макс Риск, это уже пятая серия, китайский Бравл Stars с новым скином, Драгон, э, блин, какой Драгон, красный скин Джесси, вот он, красный, красный дракон Джесси, тут нам говорят, что-то у нас тут появилось, явно и точно не новый Бравлер, а пока, получу гаджет, смотрите-ка, регенерацию на 5 секунд, понятно, не, ну там была цифра, я понял по цифрам, они... Я вообще не знаю, что такое есть. Это мой первый аккаунт, да. Кстати, да. Ссылочки на мой канал будут в описании. Кстати, на какой канал мне залит видеоролик этот? У меня есть канал Max Risk Stars и MaxRisk. Куда его заливать? М -м, давайте подумать. По большому счету, отписки идут от моего основного аккаунта MaxRisk первого канала. А когда записываюсь на максрис риск брау старс там нет отписок там ну бывает конечно но не так уж и быстро как этот макс риск когда 10 тысяч подписчиков все говорят даже эти, если 10 тысяч подписчиков я отпишусь от тебя дизлайк там да было даже дизлайки в общем я загружаю макс риск брау старс на этот канал не ну там разработчики не писали если будет ваш аккаунт активный не но ну, это моя мысль чтобы они мне дадут эту кнопочку спонсорства. Сюжеты есть. Э, магазин, кстати, есть. Да, -мо. My name's English. My name English. Не-нет. Max Risk and English. Помните, нужно его подучить еще английским. Так, будем хватит баллов. Дай мне мяч. Дай мне мяч, блин. Спасибо большое. Давай, давай, да, такой вам. В общем, мы тут тренируемся. Да, это игра на тренировку, друзья. Настоящая игра, без испытаний. Мы будем тренироваться, с Джейси на испытание. Блин, ну что А, Понятно. Думаю, что случилось? Неужели китайский Брау Старс снова за свое дело взялся? Кстати, когда мы записывали первой серии такого не было. Вторая серия была, третья, четвертая, четвертая разговаривал по другую тему. Лучше вам не смотреть четвертую серию. Ссылки все будут в описании на следующей серии, прошлой серии. Следующие я вот не знаю. Если будет много лайков, то я шестую создам, седьмую. Говорят, конечно, контент. Так места нам не хватит. Придется уворачиваться поворот. Хоп, хоп, хоп, хоп. Пошли, пошел пошел, пошел. Давай, давай, Тора. Давай, э -э, Динамайк или э -э, как там тебя. А мне не интересно. В общем, давайте. Так, так. Стой на месте. Два на удар. О, попал почти на одного только. Так, ждем. Смотрите, я запускаю танк. Хована, пошел, пошел танк! Это у нас новые читаки. Давай, давай, давай, вырубил, вырубил, вырубил, отлично! И хп у не осталось. Вот почему я люблю Джесси китайского. Разбором. Да, прямо вот так можно. Они такие, че? Ну что ж, по приколу? По приколу. На, на, пятинь, давай. Не, ну что, я снимаю видеоролик, нужно делать какой-то контент. А, понимай, контент нужен, а не просто вот так вот. Давай хоть еще поиграем. То выходить заново не хочу. А мне игроки понравились. А, да, я раньше же говорил, что они не, не нравились. Ну, в общем, ладно. Все забил. Простите меня, лучшие новые игроки, чем старые, да, согласись. Новое это всегда новое. Да, китайский Brawl Stars. Не, можете старые ролики, конечно, посмотреть. Они тоже будут прикольные. По роблоксу это тот канал, они не, не только на Все. Так, это Манкс Рис Браустас, там первая серия анимация Это не моя серия, если честно. Хапануть хотелось. Не, ну я, конечно, сражался с этим ютубером. Э, по уму. Не по уму, а виртуальному миру. У нас есть каждого человека виртуальный мир. И можно виртуальный мир по сражаться по статистике по подписчикам по просмотрам в общем у меня выиграл я всегда мы думал ну блин что мне сделать ладно лучше о Джейси привет китаец Джейси давай один на один в общем я ему позаздрил ну все теперь он уже месяц месяц не стримит на другом канале и видео не записан месяц и на втором канале два месяца так что я его побеждаю. Потом появился. да Адаку появился. Давайте. И говорит, давайте набирайте мне там лайка. И так ему 300 просмотров. Вау. Ни один канал так столько не набирал. У меня только один канал набирал сто... Ну, за примерно месяц. Так что я не мог бы его обогнать. С трех каналов. Это безумие. Что они нам закинули гол? Эй, я думаю, по тренироваться все-таки же будет им... Эм испытания кстати пластик на канале есть испытанием может тоже посмотреть там вообще был если столько создаю столько создаю что их уже по 5 по 10 бывает ну редко 10 что победа? Ух ты не заметил разговариваю и на автомате играю это новая фишка ютуберов кстати я хотя бы музычку создать такой вот у нас есть старые музычки можете на канале поискать макс риск музыкам поиски найдете канал Риск стартом есть пару музык но они все взяты из канала Макс Риском основного ссылочка на мой первый канал а основной будет в описании думаю я думаю что вы разберетесь так мимо ладно и напишите в комментариях вы бы хотели ку купить у нашего канала какой-то бренд но ну, чтобы кнопочку не удаляли магазином она оставалась нож какой-то бренд я очень не знаю но я там видел только все за доллары нужно покупать или рубли дам по моему тоже можно за рубли покупать не за грен да украина тоже читается все все так. так не ух ты -мо он быстро давай давай давай ко так так ко накидаю кидаю давай давай давай, давай. Миш убивай а, помог в общем пишите мне, мне добавлять товар на основном канале Макс ну, Риск. Ну да, он, он, он собрал же эти вот подписчики. Я не знаю, когда доступна эта функция. Когда у меня сейчас 10 тысяч подписчиков, то она доступна. Вот вам подсказочка, если вы начинающий. Да. В общем. И какие страны нельзя его использовать? украинам Первая страна. Возможно, Беларусь, я там же не живу, как Захстан тоже возможно. В общем, если вы из страны СНГ нет США, то да. Блин, кому я дал? Там один в засаде был. Я все видел. Ты в засаде был. Так, так, так, блин. Не, ну не быстрый очень. В общем, пишите. Да, спросите меня, сколько тебе жилет, если нужно.. Для этого 18 лет. Да скоро же будет, через год. Да, вот это время пролетело. Думаю, я уже буду развлекаться. Ну, в общем, канал был создан 2000... Не-не, канал не был создан. Я был на ютюбе, я был в интернете 2400 годом. Потом в ютюбе 2015 года. Потом канал создал 2016. Потом я его удалил. Это моя история. Сейчас буду прям рассказывать канал потом удалили 2016 -го, 2017 -го года там тоже парочку ручку домили и завтрите прав ну что же делать хотел хайпануть как всегда авторские видео брал они такие бан тебе ну да там авторские видео там набирали от меня до 10 тысяч просмотров это не мои конечно но я их оптимизировал заставку делал заголовок делал все что угодно делал и также там появлялась реклама я думаю откуда реклама мне ж нет монетизации я вообще не знаю как ее подключить мне же нет 18 лет у меня было на то время 14 13 чем-то там 15 16 не было это когда мне был 8 9 10 8 9 классе 10 не считается 10 у меня 17 лет 11 мне 18 да да так быстро кстати, очень быстро и сейчас такое время что до 9 класса нужно учиться то есть 17, 16 лет вы можете уйти с э, школы закончить как уйти ну да по привычке такое что вайт пас ну на да, пас. Ну, смотри что тут блин вот блин специально так сделал я думаю ты закинешь в общем раз Рассенг Нарутом. Ставьте лайк, кто смотрит Нарутом. Ну, конечно, китайский Brow Stars Нарутом тоже подходит. В общем, Go 2270, 272. 70, 527 Да, что-то я заговаривал. Сегодня просмотрел смотрел статистику типа изучал его, что он там нравится, что ему там не нравится. О, кстати, еще гайд для ютуберов если вы хотите тоже снимать то вам очень не поздоровится вам нужно хоть если вы не умеете если вы там новичок то вам нужно год собрать 1000 подписчиков 4000 просмотров на монетизацию через монетизацию вам дают там сюжет там все такое вкусное сюжет и спонсор что мне мне мне просто там все такое или хоть 1000 подписчиков собрать что было сообщество да, Оно она тоже полезно ну, когда, конечно, будет аудитория, так. которая можно рекламировать там старые ролики, плейлисты, ну прикольно же. Ну все вроде бы рассказал. Кстати, этот ролик, все ролики можно смотреть по скоростям от 1 до двух и до нуля, нет, и до 25 секунд. В общем, можете проверить. Справа от вас есть кнопочка. стрелочки, у меня есть время сегодня так, что я могу поставить их. Так, что случилось, вам? Бам бам бам, Паша Паша пошел блин, красава в Спасибо, спасибо китайскому, блин, я бы хотел разговаривать по китайски, но нет возможности такой, вообще если будет, то это, конечно. Хопана, не ожидал, не ожидал, смотрите танки его рубит, он такой чё? Не хочу убивать, давай давай давай давай Поко, э -э, не мак, красавчик. Они нам бы забили, если ты не споймал бы мяч. Они зря так сделали, это их не ошибкам. Да, некоторые зря, некоторые не, не зря. В общем, это не важно. Самое важное, чтобы оставались с кем, кем вы есть. Вс, это важно. Вот, я есть. Ну, ошибки, конечно, бывают, но это все из-за инвалидности. Так что все. Это можно уже. Эй, а, -мо! <смех> динамайк, блин, будет немножко сантиметр далеко от тебя. Почему динамайк, не исправился? Почему? Почему я должен сам, а? Э? Помогишь ты. Китайский динамайк. Помогай. Ну, кстати, где китайский динамайк, и? Э? Где? Где скинь китайский динамайк? Когда-нибудь спонсорство, то я бы хотел скачать китайский динамайк. Блин, что прикалывайся? Не, не, не, не делай этого. <смех> капец видеоролик ты попал в общем все морозе огромное... всем огромное спасибо за просмотр опять сухое горлом экономлю воды потому что в будущем ванга на да, снова за своем говоря что подорожает вода вот вам пример в общем пока всем пока